Если мы, мы исследование на тему влияния, факторов, влияющих на продолжительность жизни. Есть такое, такая книга Проект долголетия». Вот, можно его найти. Это, ну, там больше 70 лет родился исследование, учитывались психологические факторы, религиозные, там, с момента рождения. В общем, интересная история, то там не было среди них ни экстремалов, ни, так скажем, бегунов на дальней дистанции да, среди долгожителей, вот и не те, которые особенно веселились каждый день, радовались, да, то есть здесь еще потому что пустое веселье, <связать> наоборот, может быть отъем ресурса, вот, и веселиться можно до какого-то возраста, но, знаете, когда там человек за 50, а у него каждый день праздник, ну, здесь вопросы, да? то есть как, наверное, это лучше, чем пребывать в депрессии, наверное, если есть возможность, то почему нет? Если это доставляет удовольствие, то тогда вообще прекрасное сочетание факторов, да, редкое э, исключение <связавис> из правил. Вот. но таких мало. Но есть такие. Вот, но э, а жили дольше те, кто ответственно относился к своему здоровью. Да? То есть можно сказать, с самого детства они следили за здоровьем, а они ходили регулярно к врачам, делали. Ну, Чекапы сейчас это называется, да? раньше диспансерное наблюдение в Советском Союзе это называлось. То есть они не экстремалы, они не прыгали там с парашютами с парашютом, они не там, с гор соскал. То, то есть это люди, которые не имели никаких травм, каких-то отравлений, не было вредных производств. Знаете? Вот, то есть, по большому счету, дольше жили, и здоровее были те, кто люди, думающие, образованные. То есть вот образование еще один фактор. Да, потому что ну, можно иметь здоровье колоссальное, но делать все в общем, вот. То есть это ответственное отношение. Поэтому, возвращаясь к теме ресурса то есть это не мгновение сейчас, хотя и мгновение тоже. В общем, по большому счету ресурс практически дал То есть он есть везде, нигде, в точке бесконечности, да, то есть на его можно практически ресурсы переложить на любое, вообще любой фактор качества, свойства. Вот. В общем, такой термин, повторюсь, можно о нем через ракурс именно здоровья разговаривать очень долго. Вот, и поэтому я рассматриваю все-таки ресурсы на, на протяжении. Нужно понимать, что по отдельным показателям тем же, они как они меняются? Они стабильные. Да? То есть как минимум две точки должно быть на линии, чтобы линия получилась. То есть эта линия идет вверх, то есть улучшается состояние. Или оно ухудшается человека, потому что когда я вижу гомоцистеин 40, знаете, у человека а верхняя граница 10, но ну, повторюсь, да, то есть мне не нужно быть ясновичным для того, чтобы... Понимаете, что если человек ничего не делает, то через 5-10 лет инфаркт или инсульт ему ну, ну, просто гарантирован. Вот. То есть э, в этом плане на сегодняшний день да, прогностическая медицина, она развивается. То, что мы не могли там, 50 лет назад еще делать, -то сейчас э, мы можем э, какие-то вещи предвидеть. Вот. И их, соответственно, из прогностической медицины да, вытекает профилактическая медицина, то есть премитивная когда мы понимаем, что вот тут вот так, такая особенность генной регуляции. Вот что, допустим, B12 не усваивается, нужна активная форма, вот, и тут там лучше она будет сопролингвально, вот, и, и так далее, и так далее. В этом смысле мне нравится <coughs> формула Далайлама 14 который, вот я нашел где-то его фразу, что чем старше я становлюсь, тем лучше я себя чувствую. То есть он о чем говорит, да? о том, что и это действительно так. Это то, к чему, в принципе, любой здравомыслящий человек... Мне кажется, поняла. Лучше не в смысле здоровее, а лучше слышишь себя. Это имеется в виду. Вот здесь вот пишут, на пенсии каждый день праздник, только все интересные новые. Это действительно, кстати, так, понимаете, да, вот. Возвращаясь к этому моменту, да, вот школьный период, институт, да, сейчас вот просто посмотреть на нашу молодежь, они просто в жутком стрессе, конечно, пребывают, да. а, Кроме профессиональных навыков, еще нужно там какие-то иметь качества, да, которые уже не связаны с, с этими навыками, да, то есть пробивную какую-то способность, да, уметь там, выступать в аудитории, вот, но не всех это получается, то есть. И, по большому счету, люди это себя э, многие да, меньше лучше чувствуют, чем старше становятся, если, если они здоровы. Вот. В этом смысле, абсолютно с вами соглашусь, что, когда появляется больше свободного времени и вы человек увлеченный, вам интересно жить. Да? Вот, э, я просто могу сейчас там, пример своего теста тести привести, дай бог ему здоровье. 82 года, сейчас он катается вот у меня э, на, э, в Красной Поляне на горных лыжах. Знаете? Ему нравится, это он всю жизнь любил и любит кататься да, вот, на годных лыжах. Это доставляет ему удовольствие. Он к этому готовится. Ко мне он приходит регулярно на Чекапы раз в полгода. Выполняет. То есть это мой самый послушный пациент. Понимаете? Все. Вот. То есть это прекрасная пара. Есть свободное время для человека увлеченного, повторюсь, умощающего и заинтересованного.